У нас сегодня в гостях Щеркина Светлана. Я бы так сказал, директор Турции, потому что человек, у которого больше всего здесь дистрибьюторов, активных, двигающихся, приехали сюда, ну, так, всерьез и надолго. Я считаю, что ну как бы показатели показатели показывают что результаты хорошие есть да? что идет процесс да идет процесс хорошо подписаний много первых линий очень много поэтому свет такая просьба поделиться почему был выбран рынок турции ну, какой был повод mm -hmm. этому mm -hmm. ну рынок турции выбрался сам по себе потому что э, изначально приходят к нам люди да которые в структуре если мы их слышим хотим слышать да э, имели такую уже идею, вот прямо рынок Турции, да, одна из них оказалась, это Алена Пахоп, которая у нас в первом поколении, это лидер-менеджер наша, да, и она всегда вынашивала вот такую идею, Турция, Турция, да, и когда есть рядом такие люди, они неосознанно привносят тебе какую-то тоже идею, ты начинаешь ей жить, а особенно когда появляются там люди, да, и ты приезжаешь в эту страну, так, два с половиной года назад мы приехали в эту страну, по идее, опять же, Алены Пахом, да, да она будет? позвала меня как спонсора поехать помочь ей, а, покорять новую страну, новые люди все-таки, да, и мы с ней уехали сюда. И приехав сюда, оказавшись в неформальной обстановке, это не отель 5 звезд, это просто съемная хорошая квартира около берега моря. Это новые люди, это какое-то что-то новое, да, движение, пальмы, солнце, да, и вот это вот движуха, она нас зарядила на то, что мы как-то в этом мире все сейчас как-то так шатко, да, и я как человек творческий, я всегда ищу какое-то душевное наполнение, чтобы работая, еще получать удовольствие и впечатление, да, не так наизмотавшись, чтобы ты уже все выдох, да, а иметь удовлетворение от того, что ты делаешь. Поэтому новые виды, новые какие-то взаимоотношения, новые люди, новые даже какие-то... А, ну, это же новая. Турция, да, это мусульманская страна. Это страна. новые подходы, это новое видение людей вообще, подход к жизни даже другой, да. И мне нравится окунаться в такие вещи. Ты сам растешь с этим, да? Когда mm -hmm. тебя уже, ну... И мы приехали сюда и вот эта первая поездка, потом следующая поездка с, со структурой сюда же в Турцию, да, была она уже запланирована. Это второй такой уже, когда пришли на конференцию уже. Турецкие люди да, к нам присоединились, и ты поняла, почему нет? Почему uh -huh. нет? Новая страна, красивая страна да, на берегу моря. Можно поменять как бы, формат даже своей жизни, живя и строя бизнес в другой стране. Почему нет? Потому что есть уже остаточный доход благодаря компании, да, благодаря тому, что мы многие годы уже строили самостоятельные дистрибьюторы, которые уже делают свой процесс сами. Да, и мы приехали сюда, нам это нравится. Ну, как? Передвижение, да, вот эти впечатления, они помогают жить просто. Понял. Вот то, что сейчас военные действия в феврале начались, что-то поменялось в плане, ну, в плане активности людей приехавших, что-то вообще изменилось или? А, в плане, да, поменялось только в том, что, наверное, для нас лично живя здесь поменялось, да? Много людей приехало, угу. Турция, Турция оказалась страной для нашего конкретно, я всегда произносила фразу а, наперед, так сказать, да, что у нас международная структура. Но угу. на самом деле много лет назад ее не было такой международной. У нас Польша есть веточка, в Италии там, да. Но как-то все в Беларуси сконцентрировано. И вот эти фразы, я себе рисовала картинки, не знаю, почему я так произносила, да, и, при, и приехав именно сюда, в Турцию, у нас реально стала международная структура сейчас. Потому что в Турции а, приехали же люди с разных стран. Это и Россия, и Украина, и Киргизия, и Казахстан, и те же и поляки здесь, да, у нас встречаются… И англичане у нас тут подписались, люди, которые, да, и немцы даже. То есть, ну, у нас, наоборот, вот расширение произошло mm -hmm. благодаря Турции, потому что здесь приезжают люди жить, которые могут себе позволить жить, во-первых, да, в другой уже стране, которые имеют уже финансы, какие-то закрепления, да. Им самое главное здесь, наверное, немножко по-другому просто донести, как зарабатывая деньги, да, они могут пользоваться, ну, более качественной жизнью иметь. Благодаря нашим продукту, да, mm -hmm. благодаря подходам. Вот а одна из них – это, например, Аселя Ганбаева, которого сейчас закрыла лидера. Это очень самодостаточная девочка, да, но, тем не менее, она с личными амбициями, она не хочет зависеть от мужа, да. Mm -hmm. И вот таких как бы достаточно здесь. Если ты находишь таких людей, показываешь, как они могут быть вот хозяйкой своей жизни, да, независимо от мужа, насколько она будет грамотно кормить семью, там, Здоровье детей сохранять, это вообще другая история начинается. Ну, немножко это другой уровень. Уже а обычно мы приходим в бизнес, многие с разных планок. Кто-то с ямы выбирается, да, там надо руку поднять, кто-то стартует, рубеж уже такой, что вот он, он годков. да, кто-то приходит с планкой жизненной уже высокой. Да? И это же разные уровни людей. А здесь получается, что ты как бы не, не выбираешь людей с ямы. Ты показываешь просто, как они еще могут больше подняться на другую высоту. Mm -hmm. Это уже немножко вот как у нас наполнить? сейчас другой формат бизнеса начинается. То есть, как наполнить э, жизнь уже наполненных людей? Вот да, так да, я сказала. Да, да, Ну, это mm -hmm. тоже интересно, тоже потому что интересно. для нас это что-то новое. Пост. Потому что мы очень долгие годы, во-первых, наверное, выбирались сами, лично я выбиралась долго сама из какой-то ямы, да, mm -hmm. но такое было. А, а сегодня ты приходишь, да, и вот ну, все другое. Как вы ходите на… Ну, знакомитесь с людьми, где их берете, потому что пришли с нуля, контактов здесь не было? Да. но ну, на самом деле, вот эти навыки коммуникации, те, которые мы приобрели все-таки в NSP за 17 лет, вот мы 17 лет в этом году у нас, да, как мы в бизнесе, они… где бы ты ни оказывался, ты всегда найдешь о чем поговорить. А здесь люди очень открыты. Я не знаю, для нас… вот мы себе поставили такую установку, что… Люди нас слышат, что люди везде есть, да, и они как-то легко отзываются на контакты, на ну, какое-то предложение, просто мы дружим, все банально просто, у нас нет сложностей лично у нас в подходе, мы делаем классический бизнес, да, опять же, знакомство из холодного в теплый контакт, потом дружба, а потом человек, он понимает, что рядом с тобой ты настоящий да mm -hmm. ему импонируют какие-то вещи которые ты делаешь потому что ты живешь настоящим ты не придуманный да? ты вот mm -hmm. такой настоящий плохо значит плохо хорошо значит хорошо да? и когда ты так живешь люди просто ты замечаешь что вроде он отдалился где-то но он обратно хочет вернуться к тебе потому что ему где-то с тобой нравилось mm -hmm. да? и вот это вот сейчас процесс спустя уже мы два года будет как здесь вот сейчас пошло то накопление дружбы. Вот люди стали прям вот приходить, да, вот и все больше и больше становится. Ну, как везде. Получается, задруживаетесь и ведете. А вот э, ту, туркоговорящие, скажем так, как у вас появляются люди? То есть те, кто угу. хорошо шпарит на турецком, те, у кого здесь я, кто здесь может быть предприниматель или как-то еще. Окей, э, да, турецкий мы сами не знаем. Угу. До сих пор еще не, не, не учили, сейчас да, как бы не было. Не было у нас вот такого, что надо, да, надо. Взяться, сейчас появляется. Сейчас появляется. Мысль, все там закратывается, значит, уже будет. Да? И таким образом, что здесь многие наши уже приезжали, наши русскоязычные по 30 лет, 20 живут. да. Ну, конечно, они мужи, мужей в основном имеют, да, Турка, турков, и вот через них. Вот сейчас вот у нас пошел процесс, как, как обычно везде происходит, приходит женщина, вот у нас сейчас здесь так происходит, да, мы ее вовлекаем в наш процесс, обучаем вот этой грамоте питания, продуктам, да, потихоньку-потихоньку складывается пазл, и, естественно, если она приходит домой, и она имеет эту мотивацию рассказывать своему мужу, там, детям, да, она же вносит уже в культуру, в эту туркоязычность своей семьи, да, и, конечно, вот эти турки, они уже многие получили результаты, их мужья, которые уже перестали, так сказать, скуперденичать, денежку давать на вот это, да, на, на БАДы, угу. да, вот сейчас даже такие результаты, что, как наша Анжелика говорит, муж прям встал с утра, говорит, а что это две капсулки осталось, иди, купи, пожалуйста, да, то есть вот такое время все равно надо, чтобы сложились пазлы для того, для чего это надо понять, да, угу. как оно с организмом, что происходит с организмом. Конечно, все равно, вот пока мы вот так, через наших русскоязычных, которые так готовы по быть. Получается, те, кто приехал сюда давно и здесь замужем, ну, <сёк> через кого лучше идет? Через обеспеченных? Или тех, кто нет? Есть же те, кто вечно работает, кто-то где-то там... По-разному. Здесь же мы с вами тоже все разные. Здесь мотивация человека что-то поменять в этой жизни, что-то улучшить. Вот какая поиск, когда поиск у человека идет, что-то не складывается, чем-то недоволен. И не важно, какой финансовый это, ты или находишься на плаву жизни, или, или там яму попал, да, там застрял, не важно, сам фактор, ну, насколько готов он что-то слышать, видеть, понимать, разбираться. Угу. Только в этом суть. А торки. А не доверяют нашим, как я поняла, результатам. Им, им нужен говорящий человек, который есть результат имеет, да? Да, такое есть. Человек, которого уважают как в любом обществе. У турков это особенно, да, когда в кругу какого-то определенного общества, окружения есть человек, которому прям что бы он ни сказал, не сделал, ему доверяют. Uh -huh. да? Поэтому то же самое здесь происходит, когда получает результат. Вот у нас сейчас вот мы наблюдаем за такими турками, да, мужьями наших дистрибьюторов, которые, прям веское слово, имеют в своем окружении. Мы или не раз на днях рождения, да, они очень дружелюбные, да, они приглашают прям сразу, если друг на день рождения, на свадьбу, неважно, да, и ты видишь, что насколько он говорит, просто про тот же цинк, и, и его, его слушают по-другому. Все слушают, по все слушают Да. То, сколько тебе надо, так сказать, и сколько ему. Поэтому, конечно, того стоит, чтобы научить эту жену, которая донесет до своего турка мужа, там, да, или до жены, и вот потом они сами будут по-своему вот это делать там, да, по-своему. Потому что это другая нация, у них дру другие доверительные отношения. Если у нас еще, ну так устроено, так немножко, да, годами повелось, что дети иногда родителям не верят, да, там, брат-сестре не верят. Mm -hmm. Есть такое у нас, мы не будем это отрицать, а здесь нет. Если сказал папа это хорошо, или мама хорошо, да, или брат-сестре, это значит хорошо не угу. имеет права сомневаться в этом, поэтому это очень важно, вот прийти именно одному человеку, важному сложить у, у него, важное, он будет сам это потом делать, мы это видим, что так происходит. Угу. То есть, по сути, найти уважаемого человека, через который… Как, допустим, ну, видишь, здесь работает, ну, ты с семьей работаешь, да, вот угу. с Володей вместе, да, а как работать здесь, кто приезжает, вот одни девчонки там и так далее, им сложнее работать, насколько восприятие женщин а, здесь хуже. Наверное, да. Девчонкам потруднее, потому что ну, турки, они любябильные, да, ребята. И, конечно, когда женщина предлагает бизнес, очень много им приходится отсортировать тех, которые под этим другой имеют да, в виду. Mm -hmm. Конечно, труднее. Нам, как семья, ну, это даже, наверное, более уважаемо, если честно, да? Ну, потому что семья приехала, видит наших детей, видит наших внуков, видит, как мы поступаем. Ну, вот когда они пытаются, мы заметили, что многие пытаются увидеть нас со стороны, как мы живем, Не mm -hmm. даже по финансам, а насколько мы соответствуем тому здоровью, которым рассказываем, тому вот какому-то видению жизни другому, да? Вот нравится им или не нравится, вот это самое важное. Mm -hmm. Поэтому если они уже там... Турки даже увидели нашего сына, внучку там, да, что дети говорят, там маленькие, там вот внучка, все для них это вот Альфий и муж, например, да, который, ты знаешь, тоже знаком с ними, он когда увидел, что внучка там два годика болтает во все, на себе культурно сидит за столом, когда мы на завтрак приглашенные поехали, да, и он прям удивлен был, Альфия тот же говорит, смотри, это так вот продукт работает, это мамы так вынашивают, ну вот детей, Ну другие, так и ну, в этом месте Потому мам. что в Турции дети, они неадекватно ведут себя, Они поведение у них, они с психозом все такие. Это да? связано да? с воспитанием или а, с дефицитом на... минералов? Наверное, с дефицитом много чего, да, во-первых, сами турки, они такие импульсивные, да, сами по себе, видимо, это перекладывается в поведение в семье, ну, наверное, же, на них, они видят, ну, другие факты. и плюс недокормленные, да, много детей, плюс у них вот эти браки совместные, да, которые брат с сестрой, да, и так далее, у них много, ну, сказать, уже полома генетических, mm -hmm. да, поэтому, конечно, это все сказывается. Самый наиболее эффективный способ рекрутинга. Самое эффективное знакомиться. Просто знакомиться. Знакомиться. Да, да. Мы до сих пор банально знакомимся. Иногда специально выходим, да, куда-то по набережной гуляем, в какое-то кафе, где-то там, где дети наши. Ну, нам легко еще, у нас детям небольшие, да, так сказать, сыну 9 лет, сейчас школа, вот, да, опять же, вот, все то же самое. В школе, там, с учителями, с родителями где-то стоишь, там, внучка играет в песочнице, да, вот, опять же, Ассель Ганбаева появилась из песочницы, так сказать, у невестки, да, нашей. Uh -huh. а, ну, все то же самое, ничего не меняется, формат никак не меняется. Самое главное – наше желание насколько мы открыты для того, чтобы давать, угу. для того, насколько мы понимаем, что мы здесь делаем и что нам это, в первую очередь, дает. Если у нас есть вот эта наполненность, да, мы всегда по энергетике найдем людей, которые притянутся к нам, потому что, ну, вот эта настоящесть, она очень важна в сегодняшнем мире, потому что мир иллюзий, ну, я так считаю, что он скоро исчезнет. Красивые картинки, когда да, себя прерисовывают, приукрашают да, в реальной жизни, потом это как шарик, ты дотрагиваешься, мыльный пузырь, он лопается, да, и ты видишь другого человека и разочарование, а когда люди видят, э, когда встретилась я с девушкой, Совершенно. с инстаграма, да, подписалась у нас девушка, чисто ей помогла купить продукт, да, ребенку оказать помощь, так получилось, в группе Анталийской состояли, и когда она встретила, она мне сказала, вы в реальной жизни, так удивилась, говорит, красивше. То есть да, ну, я не веду Инстаграм, где красивые картинки не приукрашаю никак, это все банально просто. И у людей наоборот другое удивление. Вау, вам там столько лет, а вы хорошо выглядите. Вау, вот там это, да? Они uh -huh. по-другому удивляются. И, наверное, скоро придет все-таки это время, потому что фальш уже надоело, все в этом мире поменялось. В Турции это как-то влияет? Влияет, да. Есть напыщенность. Люди приходят иногда на пафос, иногда, да. Но, но люди же здесь такие, в принципе, многие заряженные финансово, то есть приехали сразу все купили. Да, квартиры. Конечно. А есть, которые приехали просто выживают, в принципе, угу. есть и такие, много? которые зарабатывают и так далее, где-то там не одну, две, три работы имеют, таких тоже достаточно много, которые еще как бы, где не может где-то развелись, может где-то там неудачно что-то было, таких тоже достаточно. Их тоже нельзя упускать из вида. Все-таки где-то там заряд энергии остался, а реализация не произошла да жизненная, поэтому почему нет? Угу. Ориентироваться только на богатых как бы нет. Это хорошие потребители, да, это хорошие… Но они не факт, что включатся, конечно. Да, да. А вот те, кто… Есть уже турки-лидеры или пока, пока в основном их жены включаются? А, вот пока их жены. Да. То есть это в процессе еще потихонечку, да? Да. да, да. Ну вот надеемся, что вот-вот закроется семейная пара уже, где муж турок, она как бы 30 лет здесь живет. Я считаю, уже тоже прям турчанка, да, 30 конечно, лет? уже 20 лет человек живет здесь. Конечно. Это уже другая история. Шикарно. Ну то есть основной метод классический, то есть знакомиться, выдруживать. Есть какие-то сложности здесь или особенности с приглашениями? То есть, например, в офис они менее охотно идут, чем в кафе чай попить? Ну таки, да. Да, есть такое. Любит кафе, потому что жизнь здесь, но ну, особенно как Анталия мы берем, потому что мы других не знаем. Да, в Турции, конечно, Анталия, как говорят, Анталия это не Турция. Кстати, mm -hmm. да? Почему? Потому что ну, здесь прям у нас с вами национальностей собрано очень много. Много. Mm -hmm. Здесь прям перемешивание такое, вот кого не спросишь, много национальностей. Поэтому они любят ходить по кафе, это норма жизни. Там, ужинать, обедать, mm -hmm. да, долго сидеть, пить чай. Да? Вы же посмотрите, везде, при, везде предлагают чаю попить в банку. Ну, это норма жизни. Да? Поэтому гостеприимство у них не отнять. Прям поэтому нам надо соответствовать, да, со своими, когда мы там каждую, многие зажимают копейку, домой позвать чаю, попить, тут это все банально просто происходит, поэтому, конечно… То есть здесь всегда гостеприимство? Конечно, да? конечно, У -у -у. кафе, да, открытость вот это, и все хорошо, просто У -у -у. надо это делать. А, ну, до офиса, вот я еще слышал, здесь опоздание, это классика жанра, да? А, есть, а, к чему а, надо привыкнуть, если решил строить тут команду? Опоздание – это вообще отдельная фишка. О, мы же с вами выращены, не знаю, каждый ну вот да, по правилам немножко должно быть. Ну, 15 план, минут ритве, как если бы я еще сказал, терплю, да, да, да, да. Если ты сказал, то ты уже должен быть, мой муж вообще он должен быть за минут 10-15 четко, прям мы с ним, да. А тут, бах, первая встреча, мы приходим минут 40, нет, да, так, и мы уже разочарованы. То есть разочарование было наше, они приходят, они как ни в чем не бывало, у них это норма жизни, Да. И это первая, вторая, третья встреча. Мы даже теперь конференции, какие-то наши семинарчики назначаем, на час пишем, но если в 12, мы пишем начало в 11, и в 12 мы точно начнем. Mm -hmm. То есть мы даже так подстроились, и мы поняли, мы не можем, потому что релакс, потому что солнце, потому что, наверное, пальмы тут, ну вот неважно что, не будем искать оправдания, вот такой размеренный ритм жизни. При том, при всем, что турки они такие взбалмошные, энергичные и так далее, но тем не менее они никуда не спешат. Вот никуда абсолютно, жизнь подождет. Представляешь? И мы вот так вот пока к этому привыкли моменту, что вот Ну сложно, потому что бывает же поток старечь, или вы так не делаете уже? Ну, вот и мы такие стали замечать, что куда-то и мы начинаем опаздывать. Представляешь? Нет, потому что да, ты же мозг перестроил, что там никто не сидит, не ждет тебя уже, да? Uh -huh. И ты как-то ловишься на мысли, что ты тоже уже перестроился, да? Ну, то есть к этому времени примерно еду к вечеру? Ну, мы можем 10 минут опоздать уже, и это понимаем, что никто еще не пришел, зачастую так бывает. Бывает такое, я не говорю, что мы это делаем, но мы к этому привыкли, и мы приняли это. Тем не менее у нас, я знаю, и у тебя, наверное, и у нас параллельных ветках, очень много директоров, которые до сих пор опаздывают, и тем не менее они успешны. Это это сам, факт, сам факт, что директоров-то мы их любим, да. они особенные, да, у -у -у. а те, кто новые люди опаздывают и опаздывают надолго, конечно, это принять это надо еще поработать ну, над собой. Ну, это наша работа, это равно. У них нет такой, да. Да, и хорошо. В плане вспыльчивости, конфликтности, сложности восприятия, то есть, как у них вообще тут, допустим, я заметил по своим встречам, что многие люди, кто местные, но ну, они ну не, не русскоговорящие, вот, но местные, для них пообещать и не сделать – это тоже нормально. То есть они могут пообещать купить, но так и не добраться до покупки. Это а, больше, они чем… Они не отказывают никогда. да. А, то есть принцип не отказывает Нет, нет, нет. Они не будут обещать, что придут на встречу, что там они никогда не отказывают. Они а, будут, а, но, но они не собираются. Но потом, в принципе, они просто сказали и сказали и забыли. А. да. Поэтому, наверное, нам надо научиться несколько раз еще появляться, ну так, намекая, что я здесь, даже помнишь обо мне намекать, Они забывают человека вообще быстрее, mm -hmm. но мы как-то внимательнее. Mm -hmm. Ну, наверное, не обращать внимания, что что-то там пообещано было, что-то там говорили важное, да? mm -hmm. ну, вот. Есть же выражение. Ты что, турок? Вижу выражение, не правильно? Не-не-не. Ну, не да ладно, ты. ты Леш, значит, ты это попозже это вырос, да? Есть всегда такое выражение у нас. Мы когда там злились на кого-то с детства даже, да, и что-то объясняли, нам им мы понять не могли, мы с кем говорить, а, что, что -то, турок? А, ну не понимаешь? Что понять не можешь? Mm -hmm. То же самое здесь. Ну, то есть им надо, если нам там один, два, три раза, то им пять, десять раз надо одно ну, и то же напомнить. Сказать. Mm -hmm. Вот все. это особенность. Понял. То есть, ну, вот так быстро почему-то у них не улавливается, наверное, с этим ритмом жизни, наверное, с их, ну, вообще, размеренностью вот этой. Да? Может быть, с тем И же свежим, что мы тут иностранцы, мы более вот деликатный конечно. подход. Это То есть, если бы мы были есть, импульсивными да. турками, может быть, нас бы слушали ярче. Ну, наверное, мы на другой волне же даже с вами находимся. Да, да, да, здесь сто процентов. Сообщества какие-то параллельно ведете, например, о, ну вот я знаю, что сын, да, занимается, там у него спортивное сообщество, но mm -hmm. оно не сильно помогает пока там NSP, да? Ну no, что-то они, да, покупают. То есть какие-то коворкинги, какие-то объединения, или чисто вот отдельно бизнес НСП и все, или какие-то дополнительные? Нет, мы тусуемся туда, да, кто-то на фитнес там ходит, да, общается, сын вообще он футбол организовал там с ребятами, дружится, все уже знают, что он там что-то попивает, и БАДы продвигает, как они говорят, да, и нет-нет, да кто-то бахи обращается к нему, да, угу. потому что сразу не услышали, потом наблюдают, понимают, да. Ну, то есть э, с разных сторон к этому, конечно, подходим, нет, мы не живем только прямо, одним сообщением, не спи, и все, нет, ну, скучно очень да? разносторонне, нет, точно. почему нет? -то но, но оттуда идут люди потоками, нет, ручеечками, или, или Это нет. не потоками, наверное, это как бы даже больше дают уже рекомендации, себя. они знают, чем ты занимаешься, может конкретно сегодня этому человеку не прижало его, но он не понимает вообще, даже не хочет включать мозг, а сказать, что это потребность сегодня, да, но он знает, что есть так, такие люди, которые занимаются продукцией, здоровьем и так далее, и когда в их зону попадает какой-то человек, они уже рекомендуют, слушай, подожди, у меня там есть Светлана, Денис, там, Володя, неважно, там я вот, слушай, обратись, вот они, видел, так ребята там пополнить, угу. да, живут в, в, в это этом, я да, да, ну рекомендации, да, уже было несколько таких рекомендаций хороших, прям очень хорошие потребители, угу. поэтому, ну, то, опять же наш творческий процесс, как мы это сможем не вот так вот видеть, насколько мы можем шире видеть, где могут быть клиенты, где могут быть люди, где партнеры, да, то есть э, есть регулярные встречи, вот я смотрю по вторникам вы наладили регулярные встречи, да, а, люди местные приходят или в основном ну вот как э, костяк формируется, регулярных? Костяк, да. Костяк сформировался уже, в принципе, такой вот прям, да, одни и те же ходят. Но периодически то один, то два, то три кто-то придут новенькие. Кто придет, мы тут прям все работаем над этим, да, не прям уже там его, но отвечаем на вопросы. А для других, то ну, как бы новички, для них это опыт, как, как разговаривать с новичком. Кличка, да, так летом, летом была жара, конечно, очень сложно было собираться, когда выше 40 тут градусов. Но мы собирались, тем не менее. Тут, ты мне кажется, ради, смогу... ради еды даже не пойдешь слушать. Да, за лето прям выросли вот эти наши партнеры, которые пришли новичками, я смотрю, за лето много факторов появилось, которые, ну, прям они сложили пазлы. Тем не менее, да, казалось Ну, объем августа очень хорошо скакнул. Да, объем августа поднялся, конечно, то да. То но я, вообще... я слышал двойной объем по Турции по, по, по августу. Ну супер. Для то нас что... с вами это вообще супер. Это вот накопительный эффект. Потом бам сам. Ну, благодарю за интервью. А, я приглашаю желающих работать в Турции, Свет. Приглашаем, приглашаем. Мы прям каждому рады. Приезжайте. А, Во-первых, вы не только же будете тут работать, вы еще будете вдохновение много находить, да, плюс еще солнце, море. Ну, вообще, для меня лично даже встать и увидеть пальмочку уже настроение. И это, конечно, дает дополнительный заряд для того, чтобы набраться энергии, пойти миру, раздавать вот то, что мы уже имеем. Делиться, того, чтобы, Да. Делиться, Жить. Приглашаем. До встречи. Пока-пока. Да.